Здравствуйте, дорогие мои подруженьки! Итак, перед вами сегодня... И очередное ежемесячное видео на тему какой же будет любовный прогноз на май 2022 года в конце видео хочу вам сказать обязательно кому надо найдите видео вот такой маленький кусочек видео это такая установка, это такая перекодировка для тех, у кого проблемы в личной жизни. Она сделана на э, оберчение, объер, скажем так, вашей Венеры. А я начну. Это видео и для тех, кто в отношениях, и для тех, кто еще не в отношениях. Давайте будем смотреть, что же будет, что не будет. Буду использовать... Маленькая такая колода, называется «Большие подсказки». И мои авторские карты под названием «Океан любви». Итак, на повестке момента Овна. Что же будет, что же не будет? Что же будет, дорогие мои? Будет взаимная, э, будет взаимность, будет понимание, особенно... У первые две недели мая, особенно у тех, кто в отношениях. Кто еще не в отношениях, я бы сказала так, что с 3 по 16 число у вас хороший период познакомиться. И вернусь к Овнам. На вторую неделю мая могут быть сложности из-за недопониманий, из-за различных точек зрения. Мне даже сложно сказать, тема тут присутствует ли, скажем так, денежного характера. Просто будут скакать черти, особенно у мартовских о, овних. Или если у вас, допустим, еще и муж овен, тогда тем более вот будут вот такие немножко летать искры и конфликты на пустом месте чего не будет первая часть месяца не будет качаний каких-то а вторая часть месяца не будет отношений закрепляющихся только на отцовстве и только на материнстве то есть вторая часть месяца, выезжайте в отношениях на своих чувствах, на своем взаимоуважении, на каких-то воспоминаниях о прошлых романтических отношениях, потому что вторая часть месяца, вот, как ребенок, как связующее звено, будет слабо работать, я бы так сказала. И, значит, этот месяц очень осторожно Теме выяснений отношений и карта хороших отношений. То есть все равно, дорогие мои, дорогие мои овнихи, поймите, что к вам в мае с 4 числа приходит в гости Венера. И Венера сделает вас более красивыми, более солнечными, более притягательными. Я вам это сообщаю для того, чтобы, возможно, если вам надо... Ну, разрулить какую-то какие-то темы со своим мужем со своим не знаю любовником со своим гражданским мужем это очень хорошее время для этого буду благодарна за лайки теперь будем вот так теперь на повестке момента тельчики наши прагматические прагматичные наши деловые хозяйственные тель тельчики Итак, скажу так, первая часть месяца, что будет, что не будет, вот что будет. Возможно, и могут идти выяснения отношений, даже я бы сказала ревность, чья-то ревность. То есть первая часть месяца может быть... Время, когда вы так сильно собственничаете, дорогие мои тельчихи, переживаете, боитесь, что кто-то там ваш мужчина, кто-то на него какая грымза там позарилась. Вот такое может быть. Поэтому мне сложно сказать, на пустом ли месте это или нет. Какие-то судьбоносные истории идут. Кстати, в этот момент, возможно, Какие-то тайные враги, которых вы недораскусили, вот, возможно, они будут подгонять вам ну, информацию не совсем честную, скажем так, не совсем ровную информацию. Это то, что будет. Вторая часть месяца дает взаимные отношения. Прекрасное понимание. Тут и ромашки нарисованы, и розы. То есть и такое, и веселое, и нежное, и страстное тут вперемешку. Видите, букетик какой, вперемешку. Еще хочу сказать для тех, кто не познакомился, вторая часть более благоприятна, чем первая часть. И чего не будет. Первая часть месяца... Может, мая, может не быть каких-то качаний, а вы четко будете понимать, насколько вы его любите, насколько он вас любит. А вторая часть месяца дает вам романтическую влюбленность. Во второй части месяца вы откроете новые какие-то новые черты характера, что-то новое в своем мужчине. И это здорово. Обрати внимание, на, обрати внимание, дорогая моя, на то, что в первой части месяца будет вклиниваться то или кто, кто влезает в вашу жизнь, возможно, этого человека он или она, даже если это родня, надо как-то отодвигать, может быть, не через конфликт, но нейтрализовать, чтобы этот человек не работал на он или она, не работал на разрыв в вашей семье. И советы. От интересных карт. Помощь тебе будет. Какая-то помощь. Будет помощь. Возможно, ну не знаю, кто-то что-то вам интересное и, и расскажет. То есть тут вот фильтруем. Но помощь будет. Помощь любви. Может быть помощь от любимого человека. Наконец-то что-то вы от него дождетесь. То, что вы давно хотели. Или подарок какой-то хотели. Тут вот так интересно. Еще раз скажу, что в конце этого видео есть видеоподстройка, которую обязательно надо просмотреть. Видеоподстройка на оберчение усиления вашей Венеры. Вашей Венеры. В каких-то ситуациях. Теперь на повестке момента наши близнечихи очень информационно подкованные. Итак, что будет, чего не будет, нам карта выскакивает, и на что, может быть, надо обратить внимание. Итак, смотрите, похоже, да? Будет красивая любовь, может, даже показушная любовь, не знаю, с чьей стороны. Возможно, вы будете где-то кому-то хвастаться, особенно те, кто недавно познакомился. Хочу сказать, что особенно до 4 числа, там вообще, вау, там будут отношения зашкаливать. А вторая часть месяца, дорогие мои близнечики, там, возможно, немножко охлаждение из-за вопросов, связанных э, с материальной темой, с распределением материальных ресурсов в вашей ячейке общества. Чего не будет? Не будет. Соперницы. Первая часть месяца не будет соперницы. А вторая часть месяца, смотрите, как интересно. Вторая часть месяца враг против и совет от Кассандры судебные помехи. Надеюсь, не судебные. То есть кто-то, возможно, вот смотрите, Проблемы с деньгами будут, какие-то разговоры не очень такие симпатичные для отношений, которые что-то осложняют, какие-то определенно ваши взаимопонимания. И не будет такого сильного, что как бы брак против, но будет ощущение, что кто-то вашему мужу или вам какая-то подруга. Капает на мозге и пытается внести свои корректировки в ваши отношения. Вот тут обратите внимание, да? И все-таки карты говорят судьбоносные помехи. То есть последние 10 дней, возможно, идет сложный транзит какой-то планеты по вашему, дорогая моя, гороскопу, по вашей натальной карте. И она будет, дает такие крены. Что с этим делать, вам ответит только ваш личный астролог. И что тут еще советы умершие предки предупреждают не спеши в чем-то в принятии какого-то решения и все перепроверять Ну, скорее всего информацию перепроверяй которая связана с деньгами с поступлениями денег и с домом и с проживающими людьми в вашем доме я бы так сказала и в конце видео у кого есть проблемы, а тема познакомиться первая часть, для тех, кто еще не познакомился. И кому надо подкорректировать свою Венеру, пожалуйста, в конце видео будет маленькое видео, которое надо внимательно просмотреть несколько раз. Теперь на повестке момента наши уважаемые рачихи. рачихи. Итак, что же будет... чего особо и не будет и так дорогие мои до 4 числа очень хорошо конечно ну до 3 до 4 числа все очень даже неплохо очень сильно в вашей, на вашу пользу даже те кто не познакомился а потом немножко будет ощущение такого прохладца. Вообще, дорогие мои рачихи, хочу сказать, что в мае по вашему знаку э, твердо и нагло проходит лилит. Это показатель демона, это показатель ваших искушений, искушения вами, искушение вас, допустим, чтобы предать мужа, предать своего мужчину, предать свою семью, разломать ее своими руками. Поэтому... Потом не говорите, что я вас не предупреждала. Итак, первая часть немножко, если не читать 3-4 число, то там до половины, до 15 числа может быть ощущение, что каждый сам по себе, каждый идет своим, своим путем, и вот такое. А вторая часть говорит, что будут страстные развороты, два сердечка, союз, венок. Я бы даже сказала, дорогие мои, чтобы знакомиться, кто еще не познакомился, очень хорошо с первого по третье и вторая часть. Но учтите, сейчас около вас эта лилит работает как змей-овольститель, и вы можете повестись не на чувства, не на свои устои, не на свои, не на свои критерии, а на что-то больше, то, что не ваше. Особенно не ведитесь на чужих мужчин. И что особенно не будет. Ну, хотя, конечно, эти карты, как сказать, они сочетаются. Ну, не будет ощущения, что ты только одна любишь, то есть вот не надо каким-то жалением заниматься. Нет, этого не будет. Чувство вашего мужчины, с которым вы уже проживаете больше двух лет, оно к вам есть, чтобы вы это понимали. И не будет каких-то склок и скандалов, склок и скандалов, ну, скажем так, ругачек не будет, по-русски говоря. Вот. Это неплохо. Еще хочу сказать, если у вас первая часть месяца выдаст из вас такое, что-то вы выскажете своему мужчине, и он плюнет, оденется, уйдет, учтите, Мои карты говорят, что он вернется. Не переживайте. И надо доделывать старые дела и хвосты. То есть, дорогие мои, у тех, кто считает, что у вас идут проблемы в личной жизни, а мы сейчас обсуждаем любовный гороскоп, любовные энергии, а высшие карты, высшие вот информации вам советуют доделать какие-то хвосты, Какие-то обязательства, какие-то денежные хвосты отдавайте. Особенно если вы конкретно какому-то человеку одолжили деньги и знаете своего ну, кредитора, и он вас тоже знает. То есть надо отдать, чтобы высвободить какие-то энергии, правильные для вас, радостные для вас, чтобы двигаться вперед. И хочу сказать, что в конце видео есть видео, которое поможет вам корректировать, Вашу Венеру. Теперь информация по нашим львицам. Дорогие наши львицы. Итак. Дорогие мои львицы, хочу сказать, что напротив вашего знака висит Сатурн, Особенно это августовские львицы. Поэтому у вас есть ощущение, что что-то зажимается, что-то идет не так. что это с тормозами по сравнению, чем было, допустим, в прошлом году. Да, вот если так сравнить. ну Вы же люди у нас астрологически не все подкованные, смотрят мое видео. И вот если ощущение тормозов, как-то сложно все идет, я хочу сказать, что это временно, но... Надо перетерпеть. А всяком случае, май и июнь говорит, терпи, умей терпеть, умей производить в себе какие-то инвентаризации. В первую очередь, себя инвентаризируй, себя проверяй, где я права, где я не права, вот так. А потом только предъявляй своему партнеру, с кем проживаешь, ему какие-то претензии. Итак, что будет? Что не будет. Поэтому, если вы сейчас правильно все понимаете, что я говорю, будет очень хорошо. Будет погремушка. Первая часть месяца, говорит, вероятность зачатия есть. Кто не познакомился, вторая часть месяца дает влюбленность. Тем ну вообще башню снесет. Это очень хорошо, дорогие мои. То есть не надо бояться какой-то влюбленности, даже как пела Ирина Поноровская в советское время, влюбиться в собственного мужа, однажды выглянув в окно. Чего не будет. Не будет каких-то мигдальничений, осторожностей со стороны другого мужчины. Все будет понятно, мужчина будет к вам приближаться и от вас конкретно чего-то хотеть. Возможно, даже того, после чего появляются погремушки. То есть натурально. Все более натурально, все более прагматично. Ну, ну, как сказать, потому быта, что будет происходить. И чего еще не будет? Не будет грустинки. Вот смотрите, веселая, радостная влюбленность. Вторая часть месяцев. Но ну, не будет какой-то грусти и сложности. Будет все понятно. Как-то вот так. Особенно с 3 числа у вас ваш тригон, то есть когненным, Женщинам, к овнихам, львам, львицам и стрельчихам в гости приходит Венера. Она вас оберчит, она сделает вас красавицами, такими притягательными, яркими. Ваше солнце раскроется, мужчины к вам потянутся, и чужие, и свои, как говорится. Только вот тут надо держать себя в рамках. Ну, прекрасный период, скажем так. Какой тут совет от Кассандры. Совет от Кассандры, этот месяц живи в какое-то удовольствие, в каких-то, может, творческих порывах, в каких-то идеях. Сильно не углубляйся, не копайся, не пили своего мужика из-за каких-то потраченных им на какую-то удочку, допустим, денег. Вот как бы то ни было, да. И совет от моих таких необычных карт. В ближайшие четыре дня не рискуй, Притормози. Вот как, вот вы какая-то, смотрите, вы открыли видео про май. Но вот как только вы, даже если до мая вы открываете, вам верховные силы говорят, в ближайшие 4 дня какая-то опасность, притормози, если на машине не гони, если какое-то решение вот хочешь принять, притормози, может его надо принять позже или вообще не принять. Вот тут такой момент. И кому надо, нет, вам сейчас не надо, но если кто считает, кто любите еще как-то то ли познакомились, то ли не познакомились в конце видео будет видео помощь для оберечения вашей Венеры. Еще чтобы для оберечения для это для тех, конечно, у кого в карте рождения в натальной карте э, ретроградная Венера или находится не в том месте, где надо, то есть Венера в изгнании, в упадке, скажем так. Теперь на повестке момента наши девы. Будет какая-то ваша лояльность, вам надо делать подстроечки, дорогие мои. Особенно первые три дня, первую неделю, дорогие мои девы, смотрите не в свои интересы, смотрите в интересы своего мужчины. Поэтому первые три дня, ну, не знаю, мне кажется, центр можно познакомиться, вот центр. А первые три дня для тех, вот кто не познакомился, знакомимся в центре. Хотя можно как бы и вторую, и, ну, в общем, начиная, скажем так, начиная с 10 числа, центр такой, с 10-го под 26 вот так вот, что прилетело, о том и рассказываю, вот кто глубоко в отношениях, ну, возможно, какие-то обсуждения денежных потоков это будет. И, возможно, даже небольшое недоразумение на тему, а я думал, что мы это туда потратим, а вы скажите, а я думала, что вот это туда. И, дорогие мои девы, запомните, если ваш муж, ваш партнер не является представителем каменного знака, то есть если ваш муж не телец, не дева, не козерог, это говорит, что вот во второй части месяца у вас могут быть ну, серьезные какие-то такие <coughs> разборочки. Разборочки на э, денежные темы. То есть вас могут обвинять в какой-то жадности, что вы какая-то скупердяйка, есть такое слово русское, да. И чего не будет. Не будет ревности такой зверской и не будет платонической любви. То есть, дорогие мои, тут апеллируем своим телом, своим внешним видом. Вторая часть месяца, да? Вот тут обратите внимание, в каком виде вы ходите по дому, что вы себе позволяете, как наплевательски или не наплевательски вы относитесь к желаниям своего мужчины. Вы же хотите страстной любви. Вот ради страстной любви постарайтесь. И этот месяц обязательно надо надеть, одев, надевать на себя одежды цвета вашего ангела. У каждой из вас есть ангел. И этот ангел индивидуальный. Кто не знает, обращайтесь к своим астрологам или ко мне можете обращаться. Вот. Можете обратиться через WhatsApp на короткий Блиц-опрос. Два вопроса. За 8 евро. Именно это для дев предложения на ближайшие два месяца. Так, и подсказки. И подсказки. Подсказка интересная. Обрати внимание на женщину. Я не знаю, что такое. То есть, тот, кто дева сейчас одинокая, меня смотрит. Возможно, это подсказка на то, что... На то, что у вас какая-то женщина, неважно, кто она, одноклассница, соседка, мама или тетя или бабушка, как говорится, или сослуживица, может познакомить вас с мужчиной, это точно. Ну, а кто уже в отношениях, ну, может быть, это такая подсказка, не надо критиковать ближний круг женщин вашего мужчины кто такой ближний круг вот родственники естественно может там жена брата допустим то есть этот месяц закройте на этой теме вот эту тему закрыть для обсуждения и хочу сказать в конце видео сейчас не выключайте кому надо подкорректировать свою венеру просматриваем до конца буду благодарна за лайки и до встречи в следующем месяце